Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как разблокировать свой личный кабинет в Сбербанк Онлайн и вывести свои деньги. Именно такое видео мы решили записать для вас, потому что поступает много вопросов, как разблокировать свой личный кабинет в Сбербанк Онлайн. Вы решили зайти в свой личный кабинет в Сбербанк онлайн, но видите следующее объявление при входе. Доступ в ваш личный кабинет заблокирован. Для возобновления обслуживания обратитесь в контактный центр по номеру телефона. Если вы увидели такую надпись при входе в свой личный кабинет Сбербанк онлайн, знайте, что ваш кошелек находится на временной блокировке. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, нам необходимо позвонить по номеру 900. И если ваш номер телефона Привязан к Сбербанк онлайн, то оповещения о блокировке и разблокировке будут приходить именно на этот номер. После того, как вы позвонили по номеру 900, вам пояснили причину блокировки, возможно это ограничение вызвано тем, что ваш личный кабинет пытались взломать и в скором времени он начнет работать. Что делать, если этого не происходит? Вам на номер телефона придет адрес электронной почты. На этот адрес электронной почты вам необходимо собрать такие документы, как подтверждающие источники поступления денежных средств, также возможно вам придется предоставить справку о доходах, также предоставить документы, подтверждающие основания для списания денежных средств на счета физических лиц, также предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, договор с физическими лицами и документы, подтверждающие их исполнение. После этого через несколько дней вам придет ответ на почту, что ваши документы приняты в работу. Если же этого не произойдет, есть и другой сценарий развития событий. На ваш номер телефона придет смс о том, что вам необходимо предоставить декларацию о доходах за прошедший период, то есть 3 НДФЛ, а также документы, подтверждающие уплату налогов с дохода физических лиц. Из этого следует вывод. Если вы занимаетесь покупкой и продажей криптовалют, то банк явно заинтересовался вашей деятельностью после этого письма стоит обратиться в банк непосредственно в том месте где вы проживаете и написать заявление о закрытии вашего расчетного счета это будет быстрый способ вернуть свои деньги если вы собираетесь продолжать и дальше работать со сбербанком вам необходимо собрать именно этот пакет документов декларацию о доходах и документы подтверждающие уплату налогов но так как покупка и продажа криптовалюты в россии находится на неопределенном уровне это будет сделать. Сложно. Поэтому закрытие счета и возврат денежных средств будет логичным в этой ситуации. Также на канале XHub.io вы можете посмотреть и другие видео о том, как разблокировать Kiwi кошелек и Яндекс.Деньги. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и задавайте интересующие вас вопросы.